Завтра мы едем на рыбалку на зимнюю. Ну, перед зимней рыбалкой надо приготовиться. Вот, ребят, купила я жерлица. Вот, например, покажу вам одну жерлицу, как она выглядит. Вот такая штучка. Вот. Как она действует. Завтра я на рыбалке все покажу. Принцип. Вот. Ну, принцип вот, сложно просто. Вот так да? вот леска выгрузила поводочек ну завтра все конкретно конечно, лучше покажу вот, надеюсь вот щука когда клюет дергает флажок срабатывает и пошла сматываться ну завтра все покажу более наглядно ну, так что ждем завтра кстати в этом виде попадет завтрашний день также вот решил так сейчас, Также решил сыну сделать удочку. Снял кивок, короче, потому что он не умеет ловить на кивок. Вот. Сейчас я вам покажу, как узел сделать легкий. Легкий узелок. Узелок называется восьмерочка. Вот, вот мормышечка. Покажу мормышечку. Видно, да? Простенькую мормышечку взял. И вот продеваем. Что надо дальше делать просто берем леску и делаем узел восьмерка раз два три три раза стягиваем узелок вот, вот видно наверно 8 получилось вот. циферка 8 получилось дальше что мы делать? Дальше, дальше дальше дальше вот этим крючочком просто заводите в один конец восьмерки и во второй конец восьмерки так все мелкое так не вижу но покажу вот все просто затягиваем все она уже никуда не, не денется лишние откусы. Ой, хороший лес купил, даже это не перекусить, короче. Ну, все, вот такой будет поплывочек у него на завтра. Не знаю. Поплывки, кстати, сейчас интересно делать начали. Вот, все нормально, все элементарно. Раньше вот так его не было, таких поплывков. Сейчас вот все сделано. Вот. Ну все же, ждем завтрашнего дня. Так, ребят, привет! Наконец-то на рыбалке, второй день у нас. Вот. вот Приехали сюда, сейчас покажу место. Видите, прикольно. Тут летом тут как-то делал Кость у меня жутца несет. Кость, привет передай. Привет! Так, да. ну вот нашу девушку там речка сейчас. Короче, сейчас подойдем. Снова еще идти неудобно, снега много навалил. Так, ну все, включаемся. Так, ребят, ну вот, ставим жертвенцу, обсужили лунку. Вот как это делается. Берем нашего живца. Не поближе вот петельку берем стоем показываю как насаживать жовца чтобы он у нас долго живой остался все через жаберную крышку просунули Ничочек. Я знаю, где-то глубина, где-то глубина вот такая, метра полтора. Дерзится, значит, идет еще. Так, ребят, все поставили мы флажок все-таки. Вот вот вот немножко снегом прикопали, чтобы не заняло лунка. Все. Так сейчас будем дальше ставить. Как все поставим, как все поставим, короче. Так я еще поснимаю нормально турки мерзнут конкретно так ну ладно все ждем ну вот ребят настало утро железо поставили 19 штук поставили пока поклевок нету сидим размотали удочки побурил не знаю пока ничего гнет Ужасно. Ветер северный, не знаю, лучше сегодня вообще. Ничего пока не ловят сюда. Какое место дырало. Еще какой-то рыбалок ловит, что Там тоже рыболов ходит. Стоят пока а рыбы нет. Ну и вот туда я, короче, ставил до самого того мыса. Не знаю, какая сейчас. Вот видите желез? Это еще не последний, вот эта же улица. Вот, Вон, там точечка такая, блин. Сейчас попробую поймать. Так, так, вот тут. Вот точечка. Там даже две. Вот, короче, еще за этим мысом, вот за этим мысом, за этим мысом, там еще три стоит. Но их не видно пока. Так, вот такое место тут. Там деревня. Вот. Ну как у тебя настроение классно? Похоже, давай сейчас разведем костер. Погреемся, потому что очень холодно. Поймаем, сниму, покажу. Решили, ребят, чайку замутить. Нашли баночку. топим снег. Снег, кстати, самая чистая вода получается. Развели костер. Ну что, тепло теперь тебе? Только Костик у меня замерз. Такие вот. дела. Рыб пока не клюет. Что там мужик бродит, для лыжник? Где он там? Что там надо еще? Снежку подтаивает. Ну ладно, займусь пока делом. Горит костер, топится снег. Ничего, что, согрелся немножко такой? Да. Рукавицу всегда повесь, пускай послушатся. Сказал, что. Рукавицу. Ну, покажи какие-нибудь деревянные ша. Ну пальчик согреть, рукавица. Все, понятно. Ну, поедем. Чё, Пойдем опять проверим жерлицы. Подоблаем на удочку. Может что и будет клевать. Ничего. Пока ничего рыбы нету, ждем. Еще ничего, ничего. ничего нету. Ничего нету? Ничего нету. Ладно хоть костер есть, да у нас. Разрывами тут -то тоже, кстати, напряженка. Дров мало. Толик. Ой, я снег почти расстал. Сейчас вот будет... Ой, пак. Ветрочка Опа. Кто я? Ладно. Ты тут... Ты тут... Ты тут... Ты Мы с банками с банками поёмся. Будем что Понял? Ещё ветер усиливается. Вот такая жуткая. Будем ждать. Что тебя приступы начинаются. Да? Ты пойдёшь сейчас по полюбалку? Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! как быстро. Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! пакетику, бери ее, закрой, так, ставим опять на огонь, пускай подогреется еще чуть-чуть, кстати, сам вкусный чай от палочки помешаешь, две ложечки, Огипать чай стал. О, чай закипает. <решит> ну что, сейчас будем чай пить? <решит> <решит> Че, холодно? Ну-ка руки-то грей. Так, чай закипел. <решит> вот. Костик сейчас будет пить чай. Вот видите, какая не ложка. То есть булочка будешь, ну подогрей булочку на огне -то. Проткни вон веточку. Веточку эту возьми, проткни ее. Булочку. Ну, пополам. Как? Вот. Ну сильнее, что ты боишься-то? Ну, продвинь ее еще. Вот. Чеба ниже опусти. Как ты будешь держать-то ее греть? Все учить молодежь надо. Все, на, держи. Ниже опусти что-то. Куда такие враги пониже в огонь-то отпусти вот тепло что нагрелось ну, давай, вытаскивай, пей чай ну ты обломи ее. Слишком низко поставил. Ну ничего, вкуснее будет. Вот это обломи. Все. Ну, сейчас попробую вкусно. Да ты шпалка-то ее вытащи. Держи булку. Кладёшь, кладёшь. Что, вкусно? <свес> Пей чай. Я сейчас тоже замущу петерброд. Хлеб вообще деревянный. Чуть снял шлюпку. Чай горячий, нормальный? А? Ой, теплый уже. Только что недавно кипел. Так, ладненько. Ну как на бурана гоняют? Свистел. Вот так у нас. Не знаю, то ли сработал от ветра, то ли от чего. Вот сработано, наверное, есть. Сейчас посмотрим. А нет, просто, видать, от ветра. резко не скинута. Так, ну ладно. В общем, щуки не было. Видать, она, от ветра сработала или что. Но она даже не выпустила, не размотала. Посмотрел уже в сау, вроде все нормально. Может, ветром, хрен знает. Ну, ладно, будем ждать. Поймали первую рыбу. Сегодня ерша. Закончилась наша рыбалка, вообще за всю рыбалку мы поймали только одного ерша, щуки, ни одной поклевки не было, не знаю, может не сезон уже начался у этой щуки, Только погода, такая погода вообще хвейровая, ветер северный был, короче все продрогли, сопли нас но ну единственное, что подышали свежим воздухом, погрелись у костра, вот, самое главное воздухом подышали. А рыба дело водяное, сегодня есть, завтра нету. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, с вами был Буян, до скорой встречи.